Добрый день, сегодня в видео покажу каким образом можно заполнить уведомление об окончании строительства с помощью онлайн сервиса. Как вы наверняка знаете, с 4 августа 2018 года не нужно получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома и садового дома. Вместо этого необходимо до начала строительства подать уведомление о начале строительства, а после того как дом построен, необходимо подать уведомление об окончании строительства для того, чтобы зарегистрировать право собственности на построенный объект. В предыдущем видео я показывал, каким образом с помощью онлайн сервиса можно заполнить уведомление о начале строительства. В этом видео покажу, каким образом будем мы заполнять уведомление об окончании не строительства. Для этого переходим в онлайн-сервис. На первом шаге нам необходимо выбрать вид заявителя и может быть физическое лицо, либо юридическое лицо. Если земельным участком владеет физическое лицо на праве собственности, например, либо на праве аренды, то, соответственно, выбираем физическое лицо. Если земельным участком владеет организация, то, соответственно, выбираем юридическое лицо. В этом видео будем заполнять уведомления от имени физического лица. Первым делом нам необходимо заполнить раздел Сведения о физическом лице. Информация вполне стандартная: фамилия, отчество, место жительства с указанием почтового индекса и реквизиты документа удостоверяющего личность. Я заполнил данные вымышленного персонажа в данном разделе и переходим к заполнению сведений. О земельном участке первым делом нам необходимо указать кадастровый номер земельного участка во втором поле указываем адрес или описание местоположения земельного участка обратите внимание что справа от каждого поля есть подсказка на которую можно кликнуть и раскроется окно с дополнительной информацией если повторно кликнуть на эту подсказку то соответственно окно закроется адрес или описание местоположения земельного участка необходимо взять право в устанавливающих документах и внести в данное поле третье поле это сведения о праве застройщика на земельный участок. Как правило, застройщик. Застройщиком является в данном случае заявитель, то есть лицо, которое владеет земельным участком. То есть, как правило, застройщик владеет земельным участком либо на праве собственности, либо на праве аренды. Соответственно, в данное поле необходимо указать вид права, собственность, либо аренда и указать реквизиты правоустанавливающих документов. В подсказке вы видите пример заполнения данного поля. В следующем поле заполняем сведения о правах иных лиц на земельный участок. Данное поле является необязательным и заполняется только в том случае, если земельным участком Владеет два или более лиц. Например, это может быть, когда земельным участком владеет два со собственника, то есть они являются собственниками земельного участка на праве совместной либо долевой собственности, либо в качестве арендатора выступает несколько лиц на стороне арендатора. И последнее поле в данном разделе это сведение в виде разрешенного использования земельного участка. Вид разрешенного использования земельного участка, как правило, содержится в правоустанавливающих документах. Однако в последнее время в законодательстве достаточно часто менялась, менялся классификация видов разрешенного использования. Поэтому целесообразно, если у вас достаточно старые документы, правоустанавливающие, целесообразно получить выписку из ЕГРН для того, чтобы посмотреть, какой вид разрешенного использования земельного участка на текущий момент имеет место быть в Едином государственном реестре недвижимости. Это позволит вам избежать ошибок при указании сведения о виде разрешенного использования земельного участка. Я заполнил данный раздел вымышленными данными. Обратите внимание, что при наведении курсора на поле появляется плывающая подсказка «Заполните это поле». Если такая подсказка появляется, значит данное поле обязательно для заполнения. Например, сведения о правах иных лиц на земельный участок при наличии он является необязательным, поэтому при наведении курсора на данное поле никакая подсказка не появляется. Выберем «Индивидуальное жилищное строительство». И переходим к заполнению следующего раздела. Это сведения об объекте капитального строительства. В первом поле нам необходимо выбрать объект капитального строительства. Выбираем его из выпадающего списка в зависимости от того, что вы построили. Цель подачи уведомления. Есть два варианта. строительства или реконструкции. Если вы строились с нуля, соответственно, выбираем строительство. Сведения о параметрах. Количество надземных этажей. Всего может быть построено не более трех этажей. Выбирайте тот объем этажей, который вы соответственно построили. Выберем один. Следующий параметр это высота дома. Высота дома по общему правилу не может превышать 20 метров. Вы указываете в данное поле ту высоту, которая у вас реально получилась при строительстве вашего дома. Сведения об отступах от границ земельного участка. В данном поле нужно указать параметры отступов от границ земельного участка от до вашего дома. Обратите внимание, что данные параметры должны соответствовать тем параметрам, которые вы указывали при подаче уведомления о начале строительства. И соответственно данные параметры должны соответствовать тем показателям, которые закреплены в правилах землепользования и застройки в той редакции правил которые действовали на момент когда вы подавали уведомление о начале строительства вполне возможно что к моменту окончания вашей стройки эти параметры могли измениться но вас это уже не должно беспокоить потому что вы должны соблюдать именно те параметры разрешенных отступов которые действовали на тот момент когда вы начинали стройку то есть на тот момент когда вы подали уведомления о начале строительства следующее поле это площадь застройки то есть здесь указываете ту площадь которую ваш дом занимает на земельном участке и последнее. Последнее поле в данном разделе – это реквизиты платежного документа квитанции. Уведомление об окончании строительства, которое мы заполняем, является основанием для регистрации права собственности на построенный дом. Права собственности на дом регистрируются за плату в едином государственном реестре, поэтому необходимо Уведомлению приложить документ об оплате государственной пошлины и в данное поле нести реквизиты данного документа. В подсказке вы найдете пример, каким образом можно заполнить данное поле. Обратите внимание, что если на момент заполнения данного уведомления вы еще не оплатили государственную пошлину, то данное поле реквизиты платежного документа вы пока можете оставить пустым. После того как вы сформируете уведомление, вы вместе с этим уведомлением получите пошаговую инструкцию, в которой будет прописано, каким образом можно потом дополнительно после оплаты уже в готовое уведомление внести сведения о реквизитах платежного документа то есть если вы не оплатили госпошлину на момент когда заполняете данное уведомление ничего страшного можете это данное поле пока пропустить но потом обязательно дополните его в соответствии с пошаговой инструкцией которую получите вместе с данным уведомлением следующий раздел который необходимо заполнить это документы прилагаемые к уведомлению об окончании строительства всего к уведомлению может могут быть приложены 5 документов но обязательным документом является только первый это технический план объекта индивидуального жилищного строительства либо садового дома данный документ технический план должен быть приложен в виде электронного документа в подсказке детально расписано, каким образом и где можно получить технический план и в каком виде он должен быть приложен к данному уведомлению, которое мы сейчас заполняем. Второе поле, которое необходимо заполнить, это копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за регистрации прав. По общему правилу, данный документ не является обязательным, но Министерство экономического развития рекомендует прикладывать копию документа об оплате госпошлины к уведомлению об окончании строительства, потому что в отдельных случаях, в случае задержек, проведения банковских платежей чтобы не получить отказ, целесообразно данную копию приложить к документу, чтобы местная администрация, которая будет рассматривать уведомление об окончании строительства, по формальным признакам не оставила без рассмотрения вашего уведомления. Если на момент заполнения данного уведомления вы еще не оплатили госпошлину, ничего страшного. Вы можете взять за образец пример, который я указал, и включить в заполняемое поле. После того, как вы оплатите уже госпошлину, готовому уведомлению приложите его копию. Идем дальше. Следующий документ. Это документ, подтверждающий полномочия представителя. Он не является обязательным. Если вы действуете самостоятельно, то вам его заполнять не нужно. Если за вас действует представитель по доверенности, то, соответственно, в данное поле он включит реквизиты доверенности, которые вы ему выдали. Соглашение об определении долей. Данный документ также не является обязательным. Он прикладывается только в том случае, если земельным участком, на который построен дом, владеют два и более лиц. То есть, являются земельный участок находится в долевой собственности, либо его ориентирован одновременно два или более листов. То есть в договоре указано несколько арендаторов. Если вы являетесь единственным владельцем земельного участка, на котором построили дом, то соответственно данное поле заполнять не нужно. Если у вас больше владельцев, то в инструкции, которую вы получите вместе с заполненным уведомлением, будет дана ссылка, где вы можете заказать данное соглашение для того, чтобы сформировать его и приложить к уведомлению об окончании строительства. И последнее поле в данном разделе – это «Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации и Лица. Данное поле заполняет только иностранные организации. Всем остальным данное поле заполнять не нужно. И на завершающем этапе нам необходимо указать, выбрать дату подачи документов, номинование органов, который подается, документ, уведомления об окончании строительства и ваш email для связи. Email для связи указываете настоящий, потому что он попадет в уведомление и будет являться тем каналом связи, по которому администрация будет с вами связываться и уведомлять вас о результатах рассмотрения вашего уведомления. После того, как заполнены все поля, кликаем «Сформировать» и ждем формирования уведомления. Итак, уведомление об окончании строительства сформировано и также готова пошаговая инструкция в качестве бонуса к уведомлению. После оплаты вы сможете скачать данное уведомление и инструкцию и подать уведомление в вместо администрации для того, чтобы зарегистрировать право собственности на построенный вами дом. В результате вы получите заполненное готовые к использованию уведомления об окончании строительства, которое позволит вам стать собственником вашего дома. И пошаговые инструкции к данному уведомлению, которое поможет вам с легкостью пройти всю процедуру и достичь положительного результата. На этом у меня все. Увидимся в следующем видео.